Всем привет, этим видео я хотела бы ответить на самые популярные вопросы, которые касаются моего маникюра, гель-лака дома, как не испортить ногти, что я думаю спустя практически год использования только гель-лаков и в конце видео я тоже вам скажу вернусь ли я к обычным лакам и как вообще мне удается сделать маникюр, будучи двумя детьми дома. Скажу вот в начале видео, что я использую для необрезного маникюра дома. Это вот такое средство от Sally Hansen, вы все его наверняка знаете. Его я наношу вокруг ногтя и даже под ноготь. Спустя минуту кутикула как бы растворяется, и я ее убираю апельсиновой палочкой. И на этом все, ничего не обрезаю. Я заметила, вот когда два года назад я начала использовать это средство, у меня кутикула... Более активно росла, так скажем, потом спустя где-то несколько месяцев я заметила, что она уже не так сильно нарастает, и я этим средством пользуюсь ну, максимум раз в неделю, а обычно раз в две недели, когда просто меня гель-лак. Для придания формы у меня обычная пилочка для ногтей, ничего особенного и в зависимости от того, какое у меня настроение, я делаю более круглые ногти или же такие как бы квадратные, но ну, квадратные я не очень люблю на своих руках и придаю форму я сама раз в две недели и мне очень неудобно с детками, когда у меня длинные ногти, поэтому зачастую у меня вот, вот максимум, что вы можете увидеть. На руках. Теперь давайте-ка перейдем к лампам. Если у вас такая лампа, как я показывала в своем первом видео, кто еще не знает, это вторая часть. В первом видео я показывала, как я наношу гель-лаки, как я их снимаю, что понадобится для того, чтобы начать это дома делать, я оставлю ссылку внизу для тех, кто еще не смотрел. И там я показывала вам лампу, которая у меня была от подружки, я ее одалживала, и потом спустя какое-то время я просто поняла, что обычная лампа мне не устраивает, потому что каждый слой гель-лака надо сушить 2 минуты, и у меня просто нет такого времени. Я уже сидела вечером, засыпала буквально над этой лампой, именно поэтому я приобрела лампу лет, и мой выбор полно вот эту лампу только благодаря моей подруге, которая помогла мне привезти ее из Украины. Я ее лично не заказывала, мне ее не присылали на обзор. И это фирма P&B. Мощность и всю информацию я оставлю внизу. Ссылки у меня на нее, к сожалению, нет. Но если вы пишете в Google лампа P&B, мощность и все параметры, то я думаю, что без проблем найдете в своей стране ее. При выборе вот такой вот лампы лет обращайте внимание на то, есть ли зеркальная вот такая вот поверхность здесь для того, чтобы гель-блак бы полностью высыхал потому что я не успела купить лампу, которая меня интересовала от марки Самилак ее просто очень быстро раскупили она тоже очень классная, ее хвалят и я решила, что вот это китайский аналог ее за 9 долларов купила и по мощности одинаковые они но нет, я разочарована и скорее всего придется после этого видео ее выбросить потому что здесь вот три лампочки, но нет зеркальной поверхности. То есть, когда я сушу ногти, они высыхают только сверху, а по бокам уже нет. И приходилось даже переделывать маникюр сначала. Ну, очень неприятно это все. Так что вот эту лампу я выбрасываю и ни в коем случае, ни в коем случае не покупайте такие вот лампы на ибо, потому что это пустая трата денег. И если вы посмотрите мои видео, которые я снимала там год назад, я рассказывала о том, что я использую такой полировочный блок для того, чтобы снять как-то верхний слой ногтя, так скажем, потом только наносила базу и так далее. И а, мне кажется, что стойкость обычного лака, гель-лака и даже геля обычного зависит от вашей ногтевой пластины, от того, насколько она жирная и насколько она прочная и конечно же спустя где-то полгода использования гель-лаков я заметила, что ногтевая пластина моя стала довольно тонкой потому что вот мы спиливаем потом накладываем гель-лак снимаем его спустя там две недели или сколько вы с ним ходите и потом опять спиливаем и вот такое вот это все-таки механическое повреждение я старалась их только полировать но тем не менее разницу я заметила спустя полгода, то есть ногти стали тоненькими я в качестве эксперимента просто решила один раз не спиливать ногти. Что могу вам сказать? Гель-лак держался так же, вот точно так же. У меня было буквально несколько раз, когда я носила гель-лак 3 недели. Но потом это выглядит уже некрасиво, неопрятно, и я стараюсь так долго его не носить. Но не спиливая ногти, я могу ходить спокойно 2 недели с гель-лаком, и ничего не происходит. Может это зависеть от самого гель-лака, который, который вы используете, но я заметила, что ногти отрастают теперь, вот та вот спиленная часть уже практически отросла у меня, и гель-лак держится так же. То есть я вам ставлю фотографию того, как выглядят мои ногти сейчас без гель-лака, и они точно в таком же состоянии, как вот были, когда ногти были здоровыми, абсолютно нормальными, без использования гель-лаков. Многие из вас знают, что я использую гель-лаки марки «Самилак». Это польский производитель, и они здесь сейчас на пике популярности. Все ими пользуются, именно поэтому я выбрала сначала их. И у них очень классная цветовая гамма, у них разные есть текстуры. И вообще, миллион бац, есть обычные лаки. И то, что мне нравится, я могу их заказать в магазине, и через два дня они будут у меня. И у них часто бывают какие-то акции. И самое главное, это то, что у нас есть их образцы в местном магазине. Я могу пойти посмотреть, как выглядит тот или иной цвет. Я подсадила всех подружек на них. Все очень довольны. И к этой марке у меня вообще нет претензий. И хотела вам рассказать еще о таком мягком геле, который есть у некоторых марок. И он используется для того, чтобы укрепить ногтевую пластину. И, к примеру, когда вы сломаете какую то ноготь, вы можете немножечко как бы удлинить ноготь сломавшийся. И я использовала вот такую вот базу от марки Самилад, которая называется Харди. И знаете, я использовала вот это вот средство в качестве самой базы, то есть наносила под основной цвет. Но правильное его использование немножечко отличается, потому что надо нанести обычную базу, потом тоненький слой вот этого мягкого геля Харди и только потом основной цвет и топ. Я не люблю наслаивать это все и редко наращиваю вот ноготь, поэтому я использую просто его в качестве базы и работает отменно. Еще, когда вы продлеваете, допустим, ноготь свой, то все-таки надо нанести один слой базы, далее два тончайших слоя харди и только потом основной цвет и и топ. Для меня это слишком, поэтому я не заморачиваюсь, просто использую его как... Базум. У них есть вот такой вот прозрачный мягкий гель, он не такой прочный, как обычный гель, и второй в цвете такого какого-то нюда, и у меня он, к сожалению, расслоился, поэтому вам я его не советую, он должен быть молочного такого цвета, я разочарована этим средством, поэтому я рекомендую использовать обычный. Еще маленький апдейт по поводу топа и базы, которые я использую уже практически год. С ними ничего не происходит то есть если cnd у подружки там что-то случилось с кисточкой здесь они в оригинальном виде то есть абсолютно ничего мне очень нравится не загустевают они и работают вот точно так же как в начале использования это база и отлично просто я очень очень довольна и девчонки вы сами выбирайте Фирму, которая нравится вам Которая доступна для вас К сожалению, я не имею влияния на фирму Самилак И они не отправляют в Россию И девочки как-то вместе в Европу заказывают И я знаю, что в Украине они тоже доступны Я стараюсь вам оставлять ссылки Но тут уж простите Я просто ничего общего с этой фирмой не имею И просто выбрала их из-за того, что все блогеры польские так сильно их советовали Я тоже не разочаровалась что касается цветовой гаммы, то вы знаете, что через мои руки прошло очень много гель-лаков. Я менялась с подружками и покупала, продавала потом их. Ну, в общем, я оставила для себя буквально несколько цветов, которые стали моими must-have. И вы знаете, я себе не представляю вообще не иметь их в своей коллекции. Давайте покажу вам свои любимые цвета. Первые из них это 135 Frappe. И это такой вот очень красивый нюдовый оттенок. У кого есть Choco Cream, это вот лаковая версия, гель-лаковая версия этого цвета нюд. Я его обожаю и очень часто наношу его на ногтях. Обожаемый мною бискит это 0.32 и я хочу сказать, что это самый элегантный, самый красивый аналог Фиджи от Эсси, кто знает, как он выглядит такой вот пастельный, розовый очень красивый, нежный цвет но он очень капризный в нанесении кто не имеет терпения для покраски ногтей то не рекомендую 005, это Berry Nude гель-лак, который у меня сейчас на ногтях его я просто обожаю и это такой вот для меня осенний-зимний оттеночек и я очень часто тоже ношу его на ногтях. Еще я очень люблю второй оттенок 002 Delicate French. И это уже такой полупрозрачный розовый цвет. Я бы сказала, что это идеальный оттенок для френча, для всех невест, у кого очень строгий дресс-код. Обожаю и его очень часто ношу на ногтях. Далее осенний, зимний цвет Elegant Cherry 098. Прям вот люблю, не могу. Это, как мне кажется, цвет, который похож на оттенок погама Мама. Я его просто обожаю от «Эси». И вот это вот, как по мне, практически аналогичный цвет. Единственное, что в нем такой вот легкий перламутр, который смотрится очень благородно на ногтях, абсолютно недешево здесь вообще, ни один оттенок не смотрится дешево на ногтях и этот блеск это ни с чем не сравнится и стойкость, это просто такое Ощущение комфорта, что у тебя всегда идеальный маникюр, независимо от того, что ты делаешь, именно поэтому я все-таки не вернусь к обычным лакам, абсолютно нет такой возможности. Следующий оттеночек 083, очень полюбившийся мне цвет спелой сливы, единственное, но это какие-то вот такие единичные блестки, которых вообще быть не должно здесь, но они не бросаются в глаза. И я бы их даже не заметила, если бы не моя подписчица, которая где-то там их у себя увидела. То есть я сразу у себя в ногтях даже их не заметила. И такой вот летний цвет 056 Pink Smile. Очень красивый. Это, в принципе, не только летний, это для меня он летний. Холодный такой розовый оттеночек, который подойдет тоже, как мне кажется, каждому, кто любит вот такие вот очень светлые цвета, еще очень люблю 134 Red Cup и э, такой вырви глаз красный, обожаю, сейчас он у меня на ногах, и я люблю именно такой вот очень яркий красный цвет именно летом, красиво смотрится с закаром. в общем, я считаю, что вот то, что я вам показала, этого хватает мне для счастья. В принципе, на этом должна остановиться. Но в силу того, что я бьюти-блогер, хочется вам показывать какие-то другие цвета. Я знаю, что я вас вдохновляю часто на что-то. Хочется чем-то с вами поделиться, поэтому заказываю что-то новое. К лету, скорее всего, я закажу еще новые цвета. Но все же знаю, что буду возвращаться к вот этим оттенкам. И что это вот лично мои какие-то цветовые предпочтения. Если бы вы посмотрели мою коллекцию лаков, кстати, тоже есть такое видео у меня на канале, то вы заметите, что оттенки один в один практически совпадают, и я рада, что я выбрала вот свою какую-то такую гамму, которая подходит абсолютно ко всему. И еще один момент, вы спрашивали меня, не пересыхает ли у меня кутикула после того, как я сделаю маникюр, и вообще, как себя чувствуют мои ладони после вот этих всех процедур, конечно же, пересыхает очень сильно после того, как я при помощи ацетона снимаю гель-лак, и вообще вся процедура у меня от снятия до момента нанесения нового маникюра у меня занимает час, 15-20 минут, то есть не дольше, я уже как-то так быстро наловчилась, все благодаря, конечно же, лампе лет, и я использую очень питательные кремы от The Body Shop, и они помогают мне восстановить кожу вокруг, здесь вот вокруг ногтевой пластины, и на этом, собственно говоря, все. Девчонки, если у вас появятся еще какие-то вопросы, я с радостью на них отвечу, не забудьте посмотреть мое первое видео, там тоже очень много информации полезной для тех, кто собирается делать гель дома, и я остаюсь верна гель-лаком, буду, возможно, пробовать что-то новое, пока вот как-то у меня сами лакомания какая-то. Хотя понимаю, что как блогер я обязана просто попробовать еще что-то. Ну, возможно, в этом году переключусь на другую фирму, посмотрим. На этом будем с вами прощаться. Всех целую, обнимаю. Пока-пока, до новых встреч и совсем скоро.